Ребят, пальчики вверх на ну, позязях, а. Ну, Натурина, ну, чё вы? Так, меня слышно хорошо, все нормально. Чё ч он сказал, блядь? Да баный в рот. Блять! баная кровь. Графоне у меня, кстати, на высоком. Блять, как будто кто-то компот не донес. А следы были? Нет, красные, следы были! Фанат полторы штуки! Дарова, а даро! Ребят, приятного просмотра! Давайте, пальчушки вверх пожимайте, Не ленитесь. Я все это помню. Леды какие-то, смотри. Everybody help! Everybody help Ну да, Натусик, ты-то если заебать меня схочешь, я хуй тебя побежу. С десюта лямами-то, бибагиков-то. Можно мне и задрочить. Он сам сотвт! Бля! Ты долбабся, нахуй не идшь, блядь! What Ай, Ты ебанутая, блядь! Иди нахуй! блять у. Сука, стена, я ебал. А -а -а! Сука, дура. В шкаф, блядь, прячься. Я ебал, нихуя. Ебать, Блядь, дура. А тебе... Блядь. <соцентричный> Сука. Не забудь ВК чекнуть, молодой. Ладно. Блядь, у меня уже, у меня уже плохо, блядь. Можно я же не позвоню карвалолу, мне надо, блядь. что я тоже записал на тусики если что на всякий случай опа хорош ломик ебать опа на тихо тихо тихо Бля! тихо тихо блять честный Блять, что с ней происходит? Лера, привет. Б... Блять! Ёбаный в рот! Ну вот, все, я тебя не буду сегодня терроризировать. На завтра оставлю. Спасибо, брат, спасибо. Спасибо им мне, брат. Блять, пиздец, она пришла, блядь, кровищей, поплевала и ушла, блядь. Смайл Брау, дарова брат, здорово. Мы сегодня дядьку отпиздили, нахуя? Ребята, пальчики вверх, пожимайте. Обсирались пару раз, Феникс. Бля, что она делает? Мадемуазель Блядь, пиздец какой-то, нахуй. А ч а с, с ней не так? Она блюет кровью, блядь, главное. не не не не, -не. пожилая. А что такое? Бля, что за хуйня? Гномики какие-то непонятные. И почему у меня персонаж не хочет вставать? Русача ну, не сдала. <смех> Встань ты, блядь. Сука, у меня персонаж очкун, как я, блядь. Она же здесь только что стояла, да? Точно? Да, здесь стояла. Куда ушла? Ну-ка, здесь что-нибудь есть почитать там? Опа. Странного вида кукла. Блядь, хуйня какая-то, какашка какая-то, ей-богу. Ну я всех от... оч... очкую. Что эти тут? о о Не-не-не! Уйди, сука, дура! Блять, очковая хуйня, сука! Блядь, нахуй в пизду ее блядь. она туда ушла тихо че, О, да, да блять это ужас всего лишь ебаный в рот это всего лишь ужас завязывай блять тихо здесь что можно нормаз Дверь за собой закрывай блять не в лифте родился блять закрывай заебись блять а можно с той стороны блять молодой чемодан заебись блять спокойненько за хуйня. Блять, сломалась, поебень, блядь. Ебаный в рот с Алиэкспресса, что ли. Патрон, не может быть открыт дверью, похоже, предохранитель сломан. Ну, блять, как всегда. Тихо. Блядь! Блять, я слышу ее шаги слева. Она ушла? Она ушла? Блять, она тут ходит. Вон она, вон она. Да портал-то я понял портал, блять. Я не хочу к ней попадаться, просто ноха она, блять, страшная, ебать. Сейчас, блядь, начнется, сначала, блядь, доебётся, потом, блядь, замуж, блядь, теща вся хуйня, свадьба и пиздец. Дети, блядь, ипотека. А-а-а! Тихо. Блядь, я думал, она в портал съебалась. Да не ушла она, она вон там. Удерживайте, заглянуй. Тихо, тихо. Блядь. Блять, ничего туда реально? Не реально туда? Это моя девушка ночью. Ну, Это после дискотеки, когда девку домой привел, блять, вечером-то она симпатичная была, а потом хуяк и пиздец. Просыпаешься, там динозавр, блядь. не не не не не не не не не -ля, -ля, ля а, -а -ха -ха. она сюда не идет она сюда не идет спокойно спокойно цинкуля спокойно нормально все будет эй ты нахуй надо Долбоём. я как маленький крабик тихо Ну-ка, спокойно. Я почти выбрался, ребята, я почти. Я почти это сделал. Где, где, где, где? Блять, не сюда. Тихо. Спокойненько. Немного алкоголя хватит. Все, все, все, бежим, бежим. Потанцуем крабика. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Сучка крашеная! Сдохни! Бежи, беги, беги! Тихо! О! Блять, открыто! Закрывай! Закрывай! Закрывай, блядь! Сука, не хочет! Ладно, хуй с ним. Опа, блядь, сейчас кнопку сейчас на, э, кнопку нажму, она прибежит. Вот всяко Ей похуй, она глухая. Что она так, блядь, орёт? Ребята, пальчики вверх по-братски. Это звучит так близко. Ебать ты, блядь, Коломбо, блядь. Найди Джейн, она может быть здесь. Да нахуй я бы съебался, нахуй тебе баба, блядь, это нужна. Детей нет, ипотеки нет, блядь. Как хор Вроде такой. Неплохой. Вроде. Да нас какая-то китаянка доябывается постоянно, хуй пойми, за китаянка. Кой-да. Или японка. Тихо, тихо, тихо, блять. Так, отсюда не пройдем, да? А -а -а -а! Блять! Простите меня, пожалуйста. Ебать, блять, вы это видели? Вы это видели эту хуйню, блять? Блять, ты что так орёшь, то, блять? Блять, я охуел, ты видал, я пава? Пово... Опа. Вот она жаб, блять, заебись, блять! Заебись, блять, срофал! Фото ножа, блядь! Я ебал, прикинь, блядь, на тебя нападают, блядь, а ты просто фотом, фотом ножа отбиваешься, блядь. Сын пиздец, блядь. Так я повернулся, она там ползет, блядь. Я че, блядь? Я сам очканул. Фото ножа, блядь, заебись, блядь. И чем мне это поможет, блядь? Тихо. Тихо, тихо. Вот тут? Ещё какие-то разноцветные. Блять, они снизу. Тихо, тихо, тихо. У уёбывай. бовой. Так, у меня какая-то написана. Я не знаю, что это за шняга. Ты на палубе? Нет, в каком-то деревянном доме, друг. Я в каком-то деревянном доме, брат. БАБЛЁН! Ёбаный врат! <реклама> Чё, блядь, за хуйня, блядь? Я математик? Тот хуй забил на свой канал. О, а, блядь! Ебаный ВРОТ Пизду, блядь! Я не вижу никого. Блядь, это кто такие, блядь? Блядь, ребята, это кто такие, блядь? Ты посмотри на эту хуйню, блядь. Вот я вам сейчас фонариком посвечу. Смотри. Это, блядь, кто такие, нахуй. Блядь, вы кто такие, пацаны. Фу! Фиксики, блядь. Какие нахуй фиксики, не хватит? Фиксики, блядь.